Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, и вы попали на канал LikeyGay И сегодня я постараюсь ответить на три самых популярных вопроса, которые мне задают в личных сообщениях Это, на чем я торгую, с чего начать, а, и работает ли метод свечного анализа везде Я отвечал на эти сообщения просто десятки раз и решил сделать отдельное видео Может быть, люди посмотрят это видео и перестанут задавать вопросы такие чтобы мне немножко сэкономить время. Кстати, не обижайтесь, если я долго вам отвечаю. Я занимаюсь не только трейдингом, то есть в разных направлениях развиваюсь, поэтому времени категорически не хватает. Итак, начнем с самого быстрого вопроса, на чем я торгую. Это брокер InTradeBar и брокер Amarkets. Все ссылочки будут в описании. Брокер InTradeBar касается бинарных опционов, и Amarkets – это Forex. Насчет инвестиций в акции, криптовалюту и так далее, то... Я больше занимаюсь темой трейдинга, а, такими спекулятивными быстрыми действиями, нежели долгосрочными инвестициями. Тем не менее, мы переходим плавно к, к следующему вопросу. Метод свечного анализа работает абсолютно везде. То есть свечной анализ работает везде. Акции, криптовалюта, валютные пары, любые другие активы, металлы. Везде работает свечной анализ. Объясняю почему. Свечи – это не просто какой-то набор картинок на графике, которые работают только в определенном одном месте. Свечи передают психологию рынка Свечи передают настроение рыночной толпы Также японские свечи очень популярны, их видят все На основе них ориентируются более такие крупные игроки И трейдеры принимают решения также на основе свечных сигналов Поэтому они везде и всегда будут актуальны Но заранее имейте в виду, что на разных активах они могут работать по-разному То есть нужно изучать отдельную валютную пару, отдельный актив, смотреть как там свечные паттерны себя отрабатывают, в каких условиях они себя отрабатывают. И все это делается на основе статистики и опыта торговли. То есть только на основе практики. Итак, теперь с чего начать? Я дам конкретный список, конкретный план с чего начать. Первый сайт это у нас будет BenGuru. Смотрите, что здесь есть, брокеры бинарных опционов, брокеры Форекс, очень много статей и школы различные, также школа БО, давайте ее откроем. Школа бинарных опционов подойдет абсолютно всем, поскольку тема здесь касается и психологии, и мани-менеджмента, и риск-менеджмента, и технического анализа, и свечного анализа, и так далее. То есть всем это будет полезно прочитать. Также здесь есть школа Price Action и такая большая статья про Форекс для начинающих, можете все это посмотреть. Плюс ко всему можете использовать другие статьи, которые здесь есть. Итак, сайт Бенгуру. Далее. А, теперь насчет книг. Смотрите. Сразу предупреждаю, что никакие книги, никакие курсы, никакие обучения, ничто не поможет вам выйти в плюс. А, кроме вас самих. Но... А, все это может дать вам какие-либо идеи и дополнения к вашей торговой системе. Первую книгу, которую я рекомендую, это Японские свечи Стив Нисон. Здесь, естественно, основы свечного анализа Можете все это посмотреть Я рекомендую всегда пользоваться только свечным анализом Поскольку он самый популярный и самый информативный Итак, японские свечи Стив Нисон И э, Джек Швагер Технический анализ полный курс Это книги для начинающих, которые я могу порекомендовать Естественно, вы должны всю эту теорию изучать И одновременно с этим отрабатывать ее на практике То есть теория без практики абсолютно ничего не принесет Теперь, после этих двух книг, когда у вас появится какой-либо опыт торговли опыт потери, опыт заработка и так далее, вы можете приходить к другим двум книгам. Это у нас первым делом психология трейдинга Брэд Тинборджер Психология – это самый важный фактор в трейдинге, который отвечает за вашу прибыль и за ваш убыток. То есть психологии нужно обязательно разбираться. И… Последняя книга, я ее недавно прочитал, меня она очень прямо удивила. Это искусство трейдинга Ренат Валей. Я прям был в приятном шоке, когда ее читал. У нас с автором как будто возникла какая-то синергия. То есть я как будто бы читал свои мысли. У нас с автором очень такой похожий а взгляд на рынок, на трейдинг, поэтому очень рекомендую всем эту книгу. Итак, с теоретическими основами мы с вами разобрались, теперь переходим к практическим основам. Во-первых, а сайт для анализа это трейдинг View. Здесь вы можете анализировать чтобы входить в свои сделки и позиции. Ссылочка будет в описании, при переходе на сайт сами разберетесь. Теперь, что нужно сделать перед началом торговли? Это, естественно, выбрать стратегию. Давайте где-нибудь это напишу. Вот здесь вот. Итак, первое. Это выбрать стратегию. Стратегию вы можете выбрать абсолютно любую, какая вам больше нравится и какая более понятна. Я напоминаю, что абсолютно все стратегии на рынке работают. А точнее, работает не стратегия, а трейдер по этой стратегии. Многие новички совершают ошибку, что часто перескакивают с одной стратегии на другую. И при этом не могут понять, почему же ничего не работает. Потому что работать должна не стратегия. А я думаю, теперь вы понимаете. Просто сосредоточьтесь на чем-то одном. Выберите и долбите вот по этой стратегии. В свою очередь, я хочу рекомендовать стратегию, по которой я сейчас себя торгую. И по которой у меня есть прекрасный результат. Это стратегия... Сейчас вылезло в подсказках, можете посмотреть и перенять что-то для себя. Итак, стратегию вы выбрали. Далее вам нужно будет практиковаться по этой стратегии, собирать статистику и подстраивать эту стратегию под себя и под рынок. Вот, что у вас лучше всего получается, что у вас хуже получается, вы все это должны на основе статистики смотреть и адаптировать эту стратегию под себя и под рынок. Но перед началом торговли вам обязательно нужно составить план, и подобрать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. Второй пункт – это управление капиталом, то есть это просто обязательный пункт, это самое-самое важное, это связано с психологией. Если вам эти понятия пока что неизвестны, то вы в любом случае их изучите, когда будете изучать теоретическую часть. Вы должны научиться управлять своим капиталом, подобрать для себя эти правила и следовать им. Что я рекомендую для новичков – торгуйте минимальной суммой, минимальным объемом, просто практикуйтесь, первые депозиты Практически во всех случаях всегда сливаются. То есть сразу я вам гарантирую, что вы вероятнее всего сольете свой первый депозит. Потому что не будьте готовы к такому постоянно меняющемуся рынку и к психологическому давлению. А... То есть торгуйте строго минимальной суммой, ваша цель это не заработать с первым делом, а обучиться. Потом уже будет заработок. И чем больше у вас протянет этот первый депозит, тем больше практического опыта вы получите. Поэтому строго-строго минимальной суммы. Естественно, управление капиталом тесно связано с психологией. То есть, если у вас будет страдать психология, вы не сможете себя контролировать. И все правила, которые вы себе поставили, они просто улетучиваются. А... И все, это слив депозита. То есть, психология это в любом случае самое важное. Вы должны будете научиться контролировать себя в те моменты, когда те теряете или наоборот приобретаете. Но эта тема для отдельного видео, скорее сейчас мы не будем это разбирать. Если что, я порекомендовал книгу, это... Психология трейдинга вот ее можете прочитать. Я оставлю ссылки на эти книги, но вы должны понять, что их нужно будет покупать. Это сайт Литрес. Можете, конечно, сами найти в интернете бесплатные варианты. Но я все же считаю, что за знания нужно платить. Это такие инвестиции, причем самые-самые значимые инвестиции в себя. Также вы можете черпать информацию из любых других источников. Трейдинг индивидуален и субъективен. И у каждого трейдера можно что-либо почерпнуть. Какой-либо опыт, какую-либо идею и так далее. На моем канале есть плейлист обучения трейдингу, это у нас теория, то есть очень много такой, таких теоретических знаний, плюс ко всему торговля в реальном времени плейлист, здесь уже практические знания, чистая практика, также можете все это смотреть. Итак, вроде на эти популярные вопросы я ответил, обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным, пишите в комментариях ваше мнение, вашу поддержку, вашу обратную связь, задавайте вопросы, я постараюсь всем отвечать. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать Следующие полезные для вас видео Подписывайтесь на телеграм-канал Все ссылочки будут в описании Всем желаю всего самого наилучшего Всем профита, побеждайте, друзья И всем пока